То есть как, как влияет карма семьи на ее членов? Все напрягаются, нет, нет кармы отдельной у кого-то, она общая, судьба общая. Мы с тобой одной веревкой связаны, стали оба мы скалолазами. с скалолазами. Ну, то есть, одна судьба на двоих, одна. Поэтому надо просто честно себе в этом признаться, трудиться за двоих всегда. За двоих трудиться и быть счастливым в том, чтобы мы вместе побеждаем. Но, знаете, большинство людей не хотят за двоих трудиться, потому что пошел он нафиг за него трудиться. Ну, то есть, а, потому что есть очень сильная, Боль по отношению к близкому человеку и чувство к нему неприязни и обиды. Вот это признак того, что нет никакой внутренней жизни у человека, понимаете? Ну то есть если вот эта боль неприязни к человеку сидит в сердце, то вообще об отношениях думать нет смысла. Это пустая трата времени, просто пустая трата времени. Нужно победить эту боль с помощью внутренней жизни, с помощью молитвы, а потом двигаться уже дальше. Мы, нам ведь хочется быстрее результат, да? Сначала стулья, потом деньги, а не наоборот. Быстрее хочется, чтобы все прошло. Такого в семье не бывает. Как вы думаете, сколько нужно, вот каких, чтобы какой-то сдвиг был в отношениях? Сколько нужно трудиться примерно в сердце? А? Ну, понятно, 40 минут в день, а по времени-то сколько? Ну, полгода – это вот это срок вот такой, ну, как бы начальная ставка, полгода, понимаете, то есть это вот минимум, не, не три дня, не пять дней, как мы хотим, а полгода, то есть полгода – это уже какой-то результат, что-то будет, изменения какие-то произойдут. Ну, надо же трудиться полгода, а не просто ждать, в этом заключается идея, а трудиться не хочется, хочется ждать, в этом проблема. Как сохранить семью в современном обществе? Думаю, что никак. Это шутка. Сейчас количество разводов, я вот наблюдаю, с каждым годом все больше. Три года назад было 80%. Вот люди, 80% людей, которые в России приходят в ЗАГС, они разводятся. Такова статистика. В некоторых странах уже 100 с лишним процентов. То есть разводится больше, чем пришли в ЗАГС, то есть те, которые еще раньше приходили, начали разводиться. Ну, то есть такие страшные цифры. И причина вот такой ситуации заключается в нескольких факторах. Первый фактор у нас конкретно просто в обществе, конкретно э, крен в сторону ухода от внутренней жизни произошел капитальный. Ну то есть ценность вот эта вот успешная жизнь, она стала настолько большой и выраженной в обществе, что она захлестнула все, победила все, что связано с накоплением силы у человека. Понимаете, вот, вот если взять даже, э, я не, не коммунист, но если взять а, вот эту вот эпоху а, 70-х годов, там 60-х, 70-х, люди реально могли вдохновляться. У них были возможности чувствовать счастья, понимаете, они вдохновлялись много чем, много чем вдохновлялись. У них были способности м, реально как бы погружаться вот в чистые какие-то отношения с природой, друг с другом, понимаете? Очень глубокие шедевры, просто песен есть в это время вот. Сейчас таких не услышишь песен, ну, может быть, услышишь, я, наверное, старею. Вот. но в основном какая-то муть, муть поется. Вот, это же глубокая вещь философская, вот, то, что вот человек так вот, ну, переживает отношения глубоко, понимаете, это и есть любовь, это и есть то, от чего нужно жить, и это и есть то, что дает человеку возможность сохранять семью, потому что внутренняя жизнь, она соткана из глубоких таких вот переживаний, понимаете, это не просто работа, дом, там, какие был, э -э -э. вот, это не помогает человеку, раскрыть сердце, не помогает ему удовлетворение в жизни какое-то глубокое. Вот смотрите, допустим, я вот эту вот, ну, Анну Герману включил, поднимите руку, у кого на сердце лучше стало. Видите, как здорово, просто вот добрые слова, и уже лучше на сердце становится. Представляете, сила какая? Просто добрые слова. Искренность вышла из человека, и все, и это наполнило сердце. Ну а где вот искренность, если люди целыми днями, работа, дом, там, кино, э, теннис, там еще что-то. Ну то есть человек просто вот он как робот, понимаете? Ну то есть у него нет отношений, нет глубины. И вот эти отношения, эта глубина, они максимально проявлены в духовной жизни человека. Максимально проявлены. Когда у человека есть какая-то вера, он, допустим, приходит в храм, пожалуйста, каждый день песнопения с сердцем, глубокие, вызывающие чистые чувства. Если у человека есть такая вот жизнь, то тогда шансов, что его сердце станет каменным, истерзанным, больным, уставшим, шансов нет. Нужна духовная жизнь, нужна внутренняя жизнь для того, чтобы сохранить семью. Понимаете, нужны силы. Силы берутся от этого. Некоторые думают, что силы берутся от того, что Пае пошел на пляж, позагорал. Тоже, тоже надо. Допустим, полежал на солнце, вода, солнце, вода, солнце, вода, пляж рядом. Супер. Но проблема в сердце не решается. Тело лучше становится здоровее, психика становится здоровее, все успокаивается, хорошо стало. Отношения лучше не стали. Отношения же находятся глубоко в сердце и решать их надо с помощью молитвы. Или я желаю всем счастья. Вот вчера мы повторяли, я желаю всем счастья. Мне очень понравилось. Вот мне лично. Мне помогло. Поднимите руку, кто почувствовал реально изменения в своей жизни какие-то. Представляете, 5-10 минут и уже такие перемены, Вот несколько человек подняли руки. Это означает, что вам этого сильно не хватает в жизни, мои хорошие. Сильно не хватает. И раньше в древней же культуре люди вот так вместе собирались, они это делали. Потому что когда вместе в тысячи раз сильнее получается. Но сейчас такая возможность очень минимальна. Поэтому хотя бы по магнитофону кого-то включать вместе, повторять молитву вот это вот наша возможность, хотя бы по магнитофону это хорошо. Но у меня бывают такие уникальные ситуации в жизни. Я специально ищу такой возможности. Я попадаю ну, хотя бы раз или два в год в такие места, где люди поют молитвы по нескольку тысяч человек вместе. И вот это вот там просто мозги вылетают, вот если настроиться правильно, просто столько силы, столько счастья потом внутри. У меня была такая ситуация, что одна пациентка, у нее был рак четвертой степени, она специально, так как она не могла уже, ну, ей нужна была моя помощь постоянно, она не могла, то есть нужно постоянно корректировать было лечение не метастазы по всему организму. И она приехала вот в такое место, где, ну, вот собрались такие люди, они вместе молились. Я там был, потому что она приехала, потому что я там, а я не могу быть не там, у меня запланировано. И она туда ко мне приехала, специально. И я там за нее помолился, вот в этой огромной такой аудитории. Ну, настроился на нее, она тоже там побывала, во время таких молитв. У нее жизнь продлилась на полгода в результате. Представляете, у человека 70 метастазов в теле, и бац ему лучше, лучше, лучше становится. И полгода еще человек живет после, этого, после такого события. Вот так действуют такие события на жизнь. Ну, чтобы вы так примерно понимали, что это значит. Как сохранить семью в современном обществе? В современном обществе существуют определенные вещи, которые мешают сохранить семью. Но первое, что надо понять, это то, что мужчина, например, он не может защититься от красоты женщины. Вот если он самодостаточный внутри, у него хватает духовной силы, хватает а, внутри... А, возможности, удовлетворенность, у него есть хорошие отношения с женой. Тогда он тут видит тоже красивых девушек, но он видит, ему все равно в сердце стукает, что девушка красивая очень, вот. прекрасные черты, в сердце тукает все, но он сохраняет равновесие при этом. Как вот этот вот мультфильм Маугли, там Маугли подошел Мудрому змею, да, змею Ка. Ка — это на хинди змеи переводится. Позвали Ка, то есть «змей» по-русски. Мудрый змей такой Ка. И он спрашивает его, такой он за сердце держится, Маугли говорит, «Ка, что это?» И змей ему говорит, «Весна». Ну, он влюбился, там девушку какой то увидел. Вот. Вот эта весна, как бы, она же хороша, когда у тебя никого нет. И песни об этом много хороших таких. Когда у тебя никого нет, и появляется весна в твоей жизни. Вот. Но проблема-то заключается в том, что весна же часто появляется, когда у тебя уже жена и дети. Лето в разгаре, в некоторых. Весна уже прошла. Вот, понимаете, этот сладкий вкус он ядовитый по природе. Сладкий вкус женской красоты, когда у тебя уже есть жена и дети, потому что сладкий вкус этот энергии, идущей от женщины, вот этого счастья отношений с женщиной, это счастье для мужчины как яд, который Впрыскивается в память о близких. Удивительно знать, что когда мужчина влюбляется, то у него пропадает память и чувство к своим детям родным. Представляете? Он не воспринимает их как раньше, что это для него близкие люди. Вот такие уж слишком близкие. Ну, Он понимает, что это его дети, но чтобы вот чувство какое-то к ним, оно отшибается просто. У него отшибается чувство к родной жене. Представляете? Как близким людям отшибаются чувства. Поднимите руку, у кого вот сейчас такая ситуация, что близкий человек в таком состоянии находится. Есть такие люди? Вот вы меня понимаете, да, о чем я говорю. Итак, это яд, понимаете? Яд, который убивает просто семью. Человек теряет разум. Вот это называется болезнь разума. Есть болезни ума, это, допустим, ну вот, у человека шизофрения. Это болезнь ума. Ум сломался. И у человека просто он ничего не соображает. А есть болезни разума. Ум работает, человек все соображает, он все понимает, все осознает, проблем никаких нет. Но разум его повержен. Что значит разум повержен? Это значит, ценности в жизни разрушены. У него были ли какие-то идеи, устремления, какие-то убеждения, это все тю-тю в результате того, что он влюбился. И он считает, что ему крупно повезло, потому что он теперь наконец понял, что ему в жизни надо. Это у него такая, как разум действует, что ему впрыснули вот это вот. И у него поменялась картинка, понимаете? То есть он теперь вот понял, что на самом деле его в жизни привлекает, интересует. Это болезнь разума. Человек потерял себя в этот момент. Он потом, конечно, вспомнит, что у него была жена, дети все, как бы нормальная жизнь, он сам себе все разрушил, он это поймет с годами, со временем, не через пять дней. Разум восстанавливается медленно, месяцами, понимаете? Поэтому в древней культуре женщинам советовалось не показывать всем подряд свою красоту, не сильно одеваться на обществе, краситься там, не сильно выделяться, если ты уже замужем то не нужно привлекать себе слишком внимание мужчин чужих, а наоборот советовалось привлекать внимание родного человека близкого, то есть женщины в восточной культуре, они на улице старались скромненько себя вести и одеваться, а домой когда приходились они не наряжались и ходили перед мужем очень красиво и изысканно перед своим близким человеком. У нас все наоборот. Женщина приходит домой, халатик там, краску смыла, все. А на улицу пошла и разукрасилась вся такая, ну, одела как бы одежду, у ну, которой непонятно, есть она вообще или нет. Больше, скорее, нет, чем есть. И пошла на улицу. Говорить дальше, нет? Женщины, честно? Вы готовы слушать? Я ведь сейчас буду говорить вещи, которые вам будет тяжело слушать. Нормально? Вам нормально, вы закрытая. А у некоторых же открытость. Ну ладно, хорошо. Женщины, знаете, что вы сотканы из энергии любви. И ваша природа такова, что вы не можете ее, эту энергию любви, в себе удерживать. Она является достоянием тех, кто с ней соприкасается. Другими словами, эта энергия любви находится в вашем теле. И если вы его открываете, свое тело, то люди, мужчины, которые на вас смотрят, они будут кушать эту энергию любви своим взглядом. Они будут ее кушать, и так как они ее кушают, она уменьшается. Хоть это и приятно, когда кушают в энергии любви, женщине вызывает это приятное чувство. Но когда она приходит домой, она чувствует себя истощенной после этого. Она чувствует, что у ней кончились силы, как бы она устала, и она начинает ругаться, капризничать дома. И вот та самая сила, которая нужна для отношений с близким человеком, она у нее уже тютю. -тю. У нее этой силы уже нет, потому что она всю ее отдала через открытые ножки и открытые груди. Понимаете, вот такая петрушка получается. Женщины, которые закрывают тело, они здоровее себя чувствуют. У них больше комфорта внутри, они чувствуют себя защищенными, чувствуют, сохраняют силы. У них есть возможность близкие отношения с мужем строить, больше силы. Сила женщины же просто в ней находится. Она просто улыбнулась, ситуация разрешилась. Ей не надо даже напрягаться как-то. Вот мужчина, он должен трудиться над своей судьбой для того, чтобы победить судьбу. А женщина должна сохранить себя для того, чтобы победить судьбу. Вот давайте возьмем с самого начала. Это я цветы заслужил, да, сейчас? Спасибо Давайте сейчас возьмем пример маленького ребенка. Девочка маленькая, она все имеет в жизни. Вот ей пять лет. Ее, если спросить, как у тебя мама с папой друг к другу относится, она расскажет. Она расскажет о том, как она вырастет, как она будет жить, какая у нее будет семья, сколько детей. Она все вам расскажет, что она про свою жизнь знает. У нее уже есть представление о жизни. Пять лет девочка, понимаете, у нее есть представление о жизни, она рассуждает на эти темы пять лет свои. То есть она уже все имеет. Пять лет девочка уже имеет все от жизни. Она имеет природные способности к отношениям ко всему. Бог закладывает женщине сразу все. Вот эти вот чувства, знания, понимания внутреннее. Мальчик пять лет. Пусть хочешь. Гулять хочешь? Ну иди. Как папа к маме относится? Ты вообще не понимает, о чем базар. Хорошо. Понятно, да, о чем я говорю? Но мальчик, он развивается с помощью аскезы. Он пытается... Поэтому у него и сильный стимул познанию мира очень сильный, потому что Бог ему сразу ничего не дает, у него он голод чувствует, ему надо развиться. Часто у девочек маленьких пять лет спрашивают, а что ты с этим мальчиком не дружишь? Она говорит, да он дурачок какой-то. Я ему говорю, он ничего не понимает. Ну, ладно. Как же сохранить семью-то в современном обществе? Проблема заключается в том, что мы не знаем такую вещь, что вообще-то вообще она и в принципе никак не может разрушиться, если она правильная. Вот ну как бы я знаю, что у меня у моих друзей вот те люди, которые вот со мной близкие, занимаются духовной практикой серьезно. Я не вижу вообще шансов разрушения семьи, вот именно так чтобы измена там, чтобы жена пошла гулять или муж пошел гулять. Я просто ну, не понимаю, зачем им это в принципе надо. Понимаете? То есть эти вещи происходят от неполноценности. Когда мужчина гуляет, он, значит, чего-то недополучает в отношениях, у него нет вот настоящего, потому что, если говорить просто, о вот, выхватить девушку какую-то и с ней провести ночь, то в этом, конечно, супер, как бы много счастья такого, которого многие жаждут в жизни, это классно так. Вот. Но это вообще ноль по сравнению с просто элементарными отношениями, близкими, дорогими отношениями между мужем и женой, ежедневными. Дорогими, если они развиты, правильно. Если в них есть верность, чистота. Понимаете, вот когда это есть, тогда обменять, вот шила на мыло, как бы ты вот сейчас с кем-нибудь поспишь и как бы ты потеряешь все в своей жизни. Так зачем тебе это надо? У тебя уникальная возможность так счастливо жить, иметь верного, близкого человека. такие отношения? Просто попытайтесь это понять. Я не знаю, как это донести, но идея в этом заключается, что проблема не в том, что у меня вот у вас, Олег Геннадьевич, хорошая жена, вам повезло, а у меня плохой мужик, мне не повезло. В этом нет никаких проблем. Люди все одинаковые, все души, понимаете, все одинаковые, все души одинаково чисты. Проблема заключается в том, как человек живет. В этом самая главная проблема. Если у вас ценности одни, если ваша, ваша психика находится в зоне личных желаний, вам по барабану все, даже дети, это называется невежественная жизнь, семья вообще сохраниться в принципе не может. Стопроцентный развод. Если вы находитесь в зоне страсти, то есть вы имеете ценности такие: я хочу жить для своей семьи, а все остальное мне наплевать. Это означает, что вы также для своей семьи не сможете жить, потому что это все равно эгоистическая позиция. Эгоистическая позиция – это скрытый эгоизм, который в себе не распознаешь. Вот, допустим, могу вам капельку такого скрытого эгоизма тайного привести пример. Вот часто мать думает, что я для своего ребенка готова на все. Но она при этом своего ребенка даже не понимает. Она не понимает его интересы, наклонности. Она постоянно как бы пытается ну, его в том направлении двигать, как, в котором она хочет, а не в котором ему надо двигаться. Но если говорить о тайне вообще привязанности женщине к ребенку, то тайна такова, что у женщины... Психика так интересно устроена, что она получает счастье не от своей жизни, а от жизни своего ребенка. И поэтому она хочет, чтобы у него все хорошо было в жизни, потому что от этого она получает счастье. И это же является силой разрушающей жизни ребенка. Потому что ребенку уже надо, мальчику, допустим, надо в жизни обязательно совершать ошибки для того, чтобы развиваться. А мать не дает ему возможности совершать ошибки. Она говорит, плавать не ходи, можешь утонуть, Там, туда на велосипеде не езди, ударишься. Если ребенок вот, действительно, мать любит, он ей верит, то тогда он просто недоразвитым вырастает, мальчик. Понимаете, она его, калечит его жизнь таким образом. Почему она? Потому что она не может переносить, как он садится на велосипед и едет. А вдруг он разобьется, понимаете, она живет счастьем его жизни. А как бы тут в планы не входило. Ему-то надо развиваться как мужчине, понимаете, это его тело мужское. Ему надо, вот как мужчину учить плавать? Надо обязательно, чтобы он хлебнул, тогда он будет плавать. А если нет, значит, а девочка, если хлебнет, они вообще воды будет бояться. Ей наоборот надо плавать так, чтобы вода в рот никогда не попадала. Вы понимаете, все по-разному совершенно. Но женщина, которая хочет наслаждаться счастьем своего сына, она по факту эгоистически себя ведет. Хоть и кажется, что она бескорыстно вот прям настроена к нему на все 200%. Это просто иллюзия. Это корысть, но женская. Она тайная, скрытая, ее нетрудно понять. Я не говорю о том, что у женщин нет бескорыстных чувств к ребенку, есть и бескорыстные, но их надо развивать. Это уже в сфере духовной энергии находится, это надо себя заставлять, чтобы он мог тренироваться, становиться мужчиной. Если ему синяк поставили, ничего страшного, понимаете, она должна в себе это развивать, ну, способность как бы, терпеть вот эту боль от того, что ребенку плохо когда-то. Поэтому семейный эгоизм – это тот же самый эгоизм, и он, результат этого эгоизма – это разрушение семьи в конечном счете. Вот люди, которые живут только в, в сфере личных интересов, они все равно закрыты, закупорены, их крышка закупорена, они находятся, варятся в собственном соку, энергии в семью не поступает, они скандалят, устают друг от друга, мучаются. Я в Москве прочитал лекцию позавчера. Иду поздно вечером по парку домой в гостиницу. Мой ну, дом это гостиница. Вот, иду домой в гостиницу. И смотрю, такое стоят девушка с парнем и целуются. Такие смотрят друг на друга, целуются такой, я смотрю. Ну, такая энергия, знаете, как молодость, я вспоминаю, что тоже так влюблялся, вот, дружил так. Я потом, я же старее, я потом так раз просто смотрю на их жизнь и вижу, что через три года полный расколбас. просто. Вот они три года живут совместной жизнью, дальше ругань, ссоры, вот это вот романтика, тетя уже. Это все несколько месяцев жизни, понимаете? И люди верят в это бесконечно. Они думают, вот об этом и мечтают. Когда же я найду себе такого человека, с которым я вот так буду стоять и любить друг друга, понимаете? Это просто два-три месяца жизни. И все. А дальше настоящая любовь, от нее, для нее трудиться надо. Не то, что они, у них обязательно все развалится, у этих молодых. Нет. Но труд, надо труд прикладывать дальше. Кончилось вот это все, кончилось вот это все, вот влюбленность. Чтобы сохранить семью в современном обществе, надо поменять концепцию жизни. Надо понять такую вещь, что если вы поднимаете семью на уровень благости, у вас ценности меняются, личные цели в жизни меняются. Вашей целью является не ребенок ваш, не муж, не деньги, не квартира. А вашей целью является способность прощать близким людям, способность выполнять перед ними свой долг, способность слушать молитву, способность понять, что есть Бог, духовная практика, работа над собой. Вот когда такие ценности становятся главными, тогда они наполняют снаружи твою личную жизнь, наполняют силой. Замкнутая система заканчивается, система размыкается, понимаете? Когда человек получает от Бога от, ну, силы, он может победить обиду на близкого человека, победить трудности вот эти вот с помощью молитвы. У него жизнь становится свободнее, легче, чище, светлее, лучше. А может ведь и на других хватать. Вот я чувствую большое удовлетворение, когда весь зал пышет вот этим чувством счастья. Вот я реально, вчера вот мы повторяли, желаю всем счастья. Я из Самары, как-то сердца родные, все близкие. Я вот почувствовал, то есть я почувствовал такое наполнение в зале, счастья, то есть такое чувство необыкновенное совершенно, потрясающее. Счастье, вот чистоты отношений с людьми, уже не с родными вроде бы. Но это же потрясающая вещь, вообще жить вот такой более широкой жизни, любить или учиться любить, любить людей вообще в принципе. И это дает также возможности семью сохранять. Поднимитесь на другую платформу. Есть признаки если мы Смотрите, если, допустим, жизнь в невежестве, то мужчина обычно пьет, женщина обычно в депрессухе. Вот у них в семье дома обычно... Энергетика такая тусклая, тяжелая. Им самим даже домой не хочется приходить. Их тянет из дома, они убегают оттуда куда-то подышать. Говорят, вздохнуть глотка свежего воздуха. Ну, жизни, то есть уже как там, как кандалы какие-то там. Даже друзья не хотят домой заходить, потому что там вот эта тяжесть, это вот отношение вся, она скопилась. Это невежественная жизнь. Страстная жизнь другая. Домой заходишь, человек, у него евро-времен, все круто снаружи. Вот, они улыбаются, там, пригласили гостей, там, отпраздновали, там, все прочее, внешне классно. Потом друзья ушли, между ними нет отношений. Они даже могут быть между собой, улыбаются, ходят так, но внутри искренне сказать друг другу ничего не могут. Фальшиво все. Очень ну, поверхностные отношения, основанные на успехе. Вот мы улыбаемся друг другу, всем говорим, что у нас все классно, но от этого ничего же лучше не становится, потому что между сердцами-то нет ниточки, духовной жизни нет, внутренней жизни нет, прощения нет, накапливается же вот это все. А ты хочешь, чтобы человек тебя не бросил, хочешь ему показать, что ты его любишь. Очень много игры, фальши много в отношениях. И мы перед всеми делаем какой-то вид, рисуемся, там, пытаемся себя еще то покорчить. Ну, приведу пример, как бы я вот читал лекцию, если бы я вот в этом настроении страсти находился. Добрый день. Рад вас всех видеть. Ну, как типа в песне, мы к вам приехали на час, вам крупно повезло. <свят> Ну-ка все вместе, уши развесьте, <свят> лучше по-хорошему укладывать <свят> в ладоши. Ну, это же, ну, дешевка просто, от этого, счастья-то это ни у кого не бывает. Просто так, Панты. Панты это рога такие, олени. Они, когда друг другом дерутся за самку, понты слетают. Ну, то есть, когда человек гордо себя ведет, пытается что-то свое доказывать, вот понты, кидает понты, понимаете? Это жизнь страсти. Она не приводит ни к чему хорошему. Это так, детский сад, по большому счету. Настоящая жизнь, она другая. Она соткана из чистоты искренности, глубоких отношений, чистых. Они возможны только в совестливой, религиозной среде. Представьте, как вы будете со своим начальником искренние отношения строить, Ваши деловые отношения. Он не сможет с вами быть искренним, потому что ему надо дистанцию от вас сохранять, иначе вы на шею сядете. Представьте, вы с другом его станете, он придет к вам, скажет: "Слушай, вот у меня друг вот выпивал, ты его хочешь выгнать с работы? Не выгоняй, пожалуйста, ради меня". Это же манипуляции уже начинаются, понимаете? То есть. Поэтому нельзя с подчиненными строить близкие отношения. Тогда с кем? С женой близкие отношения строить. Она тебе потом все припомнит. Ты ей все расскажешь, она ругаться начнет, она тебе потом все выдаст, кто-то такой. Потому что люди в страсти, они же не прощают до конца. Вот представьте близкие отношения, сердце открывать, если отношения в страсти. Ты рассказал все своему мужу, допустим, рассказал или жене. А люди не могут прощать. И скандал начинается, и он говорит, ты помнишь, что бы ты мне про себя говорила? Вот ты такая и есть на самом деле. Я это понял в этот момент. Представляете, и какой смысл-то открывать сердце человеку, если результат вот такой печальный. И нет смысла никакого. Люди в страсе не должны сердце друг другу открывать. Это невозможно. Для того, чтобы открывать сердце, для этого надо другие отношения строить, основанные на прощении, любви. Если, допустим, один человек в семье в невежестве, а другой в благости, как жить? Надо желать ему счастья, молиться за него, выполнять перед ним свои обязанности, близкие отношения не строить ни в коем случае, дистанция. Иначе будет все разрушено. И постепенно с помощью своей духовной силы менять его как личность. Когда среда другая, человек меняется. Но ну, представьте, как, допустим, перед алтарем без штанов же не походишь. Вот представьте, храм, алтарь и кто-то без штанов ходит, это можно как бы себе представить? А если вы дома себе храм делаете, у вас алтарь в доме стоит, представляете какая энергетика? Мужу уже стыдно там ходить без штанов, то есть он уже начинает как-то по-другому себя вести, уже как бы другая жизнь, не животное существование, уже другая жизнь, другие отношения. Так действует духовная энергия на, на близких людей, очень сильно. Это подсознательная вещь. Даже кошки себя ведут по-другому, там, где есть алтарь. Они на алтарь не прыгают, понимаете? Они могут прыгнуть там куда угодно, на кровать, на твою, но на алтарь кошка не прыгает никогда. Она знает, что туда нельзя. Это святое. Она чувствует это, у нее подсознательно есть ощущение. Потрясающая вещь вообще, вот эта духовная энергия, это потрясающая вещь. Представляете, Я, у меня был такой опыт, Сейчас смеяться будете до слез, наверное. Вот. Я читал молитву, и ну, мухи, знаете, у них завист, завистливый такой характер. Они, Когда человек чувствует счастье, допустим, он кушает, засыпает, говорит по телефону. Вот любая энергия счастья, и муха начинает сразу лезть. Именно в лицо, ну, чтобы отнять у тебя энергию счастья. Ты да думаешь, что ну, ты такой, ну что ты хочешь, ты так отдергиваешь ее, она все равно, рискуя жизнью лезет, потому что в ней зависли природа очень. И ну, я это понимаю, как психолог, я могу сосредоточиться на мухе, понять ее характер, как бы почувствовать, почему она так себя ведет. И у меня был такой опыт в жизни потрясающий. Я <как> читал молитву, почувствовал счастье от отношений с Богом. В этот момент муха начала на очередная садиться на меня, беспокоить. И я, у меня была сила внутренняя столько, что я решил, что я не буду беспокоить муху. Я сосредоточился на ее характере. Такой маленький такой гнилой характер. Я почувствовал маленький гнилой характер. такой. И я начал ей прощать. И в какой-то момент я принял ее как личность. Представляете, я принял муху как личность. В результате она не стала меня беспокоить. Она летает, но она не может меня беспокоить, потому что я к ней хорошо отношусь. Это как все равно, что как ребенок ползает по тебе, там ты читаешь молитву, но он тебя не беспокоит, потому что у тебя доброе чувство. У меня к этой мухе развилось доброе чувство. То есть я реально чувствовал нормально. Ну, ползает, ползает хороший человек. Ну, то есть я ее, я ее понимаю как бы, как личность. И представляете, не прошло и двух минут, произошло чудо, такое потрясающая совершенно ситуация. Я вам сейчас ее расскажу, вы удивитесь сильно. Эта муха, она села передо мной, перестала меня беспокоить, успокоилась, села вот так, вот, подняла голову. Вот я сижу, молюсь, она вот, вот так передо мной села, успокоилась, подняла голову. Ну она там муха, она лапами там периодически что-то делала, но как бы ей нельзя же посып, вообще не двигаться. Но она два часа вот так сидела и слушала молитву, представляете? Вот два часа вот так сидела и слушала молитву и потрясающе просто от нее вот шла энергия покаяния такого вот. Понимаете, то есть она раскаяние как бы такое во всем. Я просто был потрясен, Мне, я просто такое чудо увидел, для меня это было потрясение. Но это, на этом история не заканчивается. Еще несколько дней подряд эта муха прилетала, во время молитвы садилась и делала то же самое. Представляете? Нет, там она компанию с собой не приводила. Другим мухам трудно это объяснить. Даже мужу трудно объяснить, зачем лекции человек слушает, мухи тем более. Вот, у нее мозгов же нет. Ни одни чувства, эмоции, разума нет у мухи, у животных, у насекомых нет разума, он спит. Они на, на чувствах все делают. У них есть тонкое тело психическое, вот муху, корову, дерево, точно так же я могу протестировать, как вот девушка сидела на перейду я тестировал ее, я могу протестировать точно так же любое животное, собаку, определить хронические заболевания, разницы нет, строение тонкого тела одинаково у всех, у деревьев. Поэтому деревьями лечим людей, потому что тонкое строение у них точно такое же. Можно найти такую же конституцию, когда у дерева энергетика сильнее в 10 раз примерно, чем у человека. Потому что дерево неподвижно вот так стоит, копит энергию. Если одной конституции вот одинаково карма, чтобы действовала, найти дерево такое, чтобы совпадало с человеком, то тогда... В этом случае, если ты вставишь ему это дерево для лечения, оно начинает своей энергией пробивать у него болезни. Вот так и лечим людей. Находим, Определяем конституцию человека, находим, будет дерево, которое совпадает, и вот так вот лечим. Но чувства, эмоции, любовь есть у каждого живого существа, даже у насекомых. И когда человек достигает очень глубокой духовной чистоты, есть критерии вот этой чистоты. Это то, что он просто нормально, а не то, что он там я потел, сидел с этой мухой. А просто человек в нормальном состоянии идет, и а, к нему птицы подлетают. Вот Сергей Радонежский, он с медведем подружился. Понимаете, медведь приходил к нему в гости. Представьте, медведь, он же порвать может просто. Это 300 килограмм веса, один удар лапой и до свидания. Счастливая семейная жизнь. Представьте, Сергей Радонежский, он дружил с медведем. Вот эта сила чистоты человеческой, когда человек контактирует с Богом, достигает такой, что у него нет пределов в отношениях. Он может начинать отношения с животными даже строить, чистые, светлые, не то что с людьми, понимаете? Так что, как бы, с мужем можно наладить реально.